Оформление Kiwi Visa Virtual. Зайдем на сайт w.kiwi.ru. Авторизируйтесь в системе. Укажите десятизначный номер мобильного телефона и пароль. В окне поиска введите Kiwi Visa Virtual. Укажите номер телефона, на который придет СМС с реквизитами виртуальной карты. Владелец этого номера, получивший в свое распоряжение эти реквизиты, имеет полный доступ к счету карты. Укажите сумму, которую вы хотите разместить на счете. Комиссия – 2,5%, но не менее 25 рублей. Максимальная сумма платежа с учетом комиссии – 15 тысяч рублей. Нажмите «Заплатить». После этого СМС с реквизитами карты придет на указанный вами номер телефона, а сумма, размещенная на карте, будет списана с вашего Kiwi кошелька. Вы можете оформить несколько Kiwi Visa Virtual одновременно, в частности, Kiwi Visa Virtual является удачным подарком, если вы не знаете, что подарить другу или коллеге. Оформите Kiwi Visa Virtual и человек сам купит себе подарок в интернете.